Я являюсь ученицей школы Кайлас, меня зовут Звягина Мария. Четыре ступени, есть очень большие интересные изменения. Также с удовольствием приходить деньги. Это вот первый и самый такой простой результат. Чувство семьи. И огромная благодарность Андрею Андреевичу за ту внутреннюю любовь, то счастье. Вот его даже не передать словами, потому что оно там, оно живет.